Месмиля, ассаламу алейкум, сегодня мы будем проходить с вами новую букву, буква Х арабская буква, и выучим несколько новых слов. Итак, альханду лиля, ха, ха, ха, ха, ха, ха, ха, ха, ха, Буква ха, буква ха, На эту букву начинается слово Хубз, ха, ха, хух. Хух, Хух. Персик. Хубз. Хубз. Хлеб. Ха. Буква ха, ха. Ха. Она горловая буква. Ха. С хрипотой такой выходит. Ха. Ха. Х Ху. Ху. Х Ха. Буква Ха. Буква Ха. Хубз. Хубз. Хлеб. Хубз. Хлеб.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 Только разница точка, где находится. Точка находится наверху. Точка наверху. Еще раз. Х. Хубз. Х. Хубз. Хубз. Хлеб. Так. Так. Все. Буква Х понятная, как пишется. Теперь Х с Фатхой. Фатха. Х, Фатха. Х, читаем Х. Х. Ну, еще одно слово возьмем. Хух. Хух, персик. Персик это Хух. Хух. Это Х с Доммой. Х, дома Ха и дома это Хух.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 в конце слова вот так остается. Как самостоятельная буква. Итак, слово хух это персик. Хух. Далее. Так. Х с кясрой хы. с сфатхэй х. Х с домой ху, ху с сукуном х х.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 Кто-то скажет, а я знаю, а я умею. Надо делать, надо делать, делать, делать домашние задания. Привыкайте сразу после урока сделать домашнее задание. Нарисовать что-нибудь, написать что-нибудь, ответить на вопрос, отправить Аммунуру какую-нибудь фотографию вашего домашнего задания. Барак фикум. Ваджазакум Аллаху хайран аль джаза. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك